Как тут не понять Впитывают губкой Кости, цепь и бутка И не так уж шутка Всех нас все Крутишь, мясорубка Аж рассудка Крысам до бутки Не дано понять Спитывают губкой Миска, цепь и бутка